Ошибки, возникающие у пользователей при работе со скриптом CSS. Попробуйте выделить другой участок целограмм, начиная с холостого хода. Такое сообщение скрипт CSS выводит тогда, когда пользователь включил запись сигналов перед пуском двигателя, тогда как, согласно инструкции, запись следует начинать во время работы тестируемого двигателя на холостом ходу. В таком случае выполнять тест повторно не обязательно, Достаточно перед запуском скрипта выделить фрагмент сигналов, который будет начинаться с участка соответствующего работе двигателя на холостом ходу. В таком случае скрипт проанализирует только выделенный участок. Для этого вызовите меню «Отображать», перейти к просмотру осцилограмм. Вы увидите сигналы, записанные в самом начале теста. А так как в этот момент двигатель не работал, то вместо ожидаемых сигналов вы увидите горизонтальные линии. Теперь для улучшения наглядности установите значение параметра масштаба горизонтали равным 1 к 400, либо 1 к 500. При помощи горизонтального скроллера найдите участок записи, где появляются импульсы датчика коленвала. Это и есть момент пуска двигателя. Сместитесь еще на несколько секунд позже до участка, где частота следования импульса датчика коленвала станет равномерной. Это и есть работа двигателя на холостом ходу. С этого места и следует начать выделение фрагмента сигналов. Для этого переместите указатель мыши на область отображения сциллограмм. Нажмите левую кнопку мыши и не отпуская ее, переместите указатель до крайнего правого предела экрана. После этого горизонтальный скроллер автоматически начнет перемещаться. Удерживайте левую кнопку мыши нажатой до тех пор, пока не увидите на экране участок записи, где сигналы пропадают. Теперь отпустите левую кнопку мыши и снова запустите анализ сигналов. Неустойчивый сигнал синхронизации. Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизации. Эти сообщения скрипта крипта CSS указывают на то, что импульсы синхронизации с момента воспламенения цилиндра 1 имеют недостаточную амплитуду. И нужно принять меры для улучшения качества сигнала синхронизации. Если речь идет о бензиновом двигателе, то обычно причиной возникновения этой ошибки является неисправный высоковольтный кабель цилиндра 1. В таком случае переставьте датчик синхронизации с высоковольтного провода цилиндра 1 на высоковольтный провод любого другого цилиндра. При этом не забудьте в момент запуска скрипта правильно указать параметр номер цилиндра синхронизации. Обнаружено недостаточное количество зубьев. Это сообщение скрипта CSS указывает на проблему с сигналом частоты вращения двигателем. В таком случае следует убедиться в том, что вы не ошиблись с выбором провода, с которого записываете сигнал в датчика коленвала, и в надежности электрических соединений. Не обнаружено падение оборотов двигателя. Калибровка зубчатого венца не проведена. Эти сообщения указывают на то, что во время записи сигналов была нарушена методика выполнения теста CSS. Запишите сигналы повторно, строго придерживаясь рекомендаций стандартной методики. Ошибка синхронизации по коленвала или по синхронизации. Эта ошибка возникает в случае, если в окне конфигурации скрипта CSS были неправильно заданы параметры порядок работы цилиндров или номер цилиндра синхронизации. Повторно запустите анализ сигналов и правильно настройте окно конфигурации. Неправильно указан параметр, попробуйте задать параметр. Это сообщение выводится, когда скрипт CSS обнаружил неправильные данные, введенные в окно конфигурации. Повторно запустите анализ сигналов и правильно настройте в окне конфигурации параметр, указанный в сообщении. Проверьте, установлен ли на вашем компьютере Adobe Flash Player ActiveX. Во вкладках фаза скрипта CSS отображается цветовая шкала сигнала. Во вкладке фазы газораспределения скрипта PX отображается анимация фаз газораспределения. Этот функционал отображается средствами Adobe Flash Player ActiveX. Если данный ActiveX компонент вашей копии Windows не установлен, то скрипт выведет соответствующее сообщение. Следует заметить, что с 31 декабря 2020 года Adobe прекратила поддержку Flash Player, а с 12 января 2021 года начало блокировать запуск контента в Player в актуальных версиях операционных систем. В связи с этим, отображение цветовой шкалы скрипта CSS и анимация фаз газораспределения скрипта PX теперь тоже заблокированы. Решение этой проблемы еще не найдено.